Ну, хорошо, а где мы встанем? Можем здесь по дороге, говорит, в зал ожидания. Как вас зовут? Саша. Саша с Украины. Саша с Украины, да. вы ездили по всей Европе и теперь хотите обратно, или как? Нет, Ввиду того, что во Франции, если паспорт у вас просроченный, вас посылают... Префект Марселя или префект Ниццы посылает вас э, обратно в Украину нет, а, консул, консул, консул, да. консул. обновить документы. Нет, нет, нет, Консул Украины в Париж. Ага. Приезжаешь к консулу, а консул не хочет ничего этого делать. А. Консул э, э, что-то ждет. Ну от Марселя а, до Парижа это далеко ехать. Ну, от Марселя до Парижа бесплатный проезд. А, да. есть все-таки. Да, бесплат... проезд. Но сейчас, после 31 числа, э, после 31 мая, ага. это проезд платный. Ага, ага. Проезд платный и, э, как ну, не больше, ну, бесплатный, не больше, как раз э, за все время. Понятно. Ага. Чтобы туристы оставались на месте. Но туристы это, и беженцы. Туристам ну, можно, они же платят за билеты, а беженцы, ну, да. Беженцы, бежен, беженцы, беженцы да. Беженцы, про беженцев речь, не туристы, про беженцев чтобы беженцы оставались на месте. Но дело в том, что это нарушает э, права человека, потому что э, как бы, э, они за украинцев э, решают, куда им направляться. А -а -а. Э, с одной стороны, ограни... украинцы приезжают без денег, и, э, э, ну, короче, это, это неправильное отношение Франции к украинцам. Ну, Вася видел, есть деньги, есть два евро, есть 2 лея. Ну, нет, да, нет. Да, да, это само... Я видел, Но у вас вот и да. деньги, и билет есть. Да, двое, двое, да. Но дело в том, что это самый э, с Марселя проезд э, до Парижа 180 евро. И, короче говоря, откуда у человека до Парижа, чтобы проехать и чтоб получить это вот? Ну, короче говоря, смысла нет. Э, такое ощущение, что префект вместе с консулом Украины во Франции ждет когда у тебя из э, штанины выпадет денежка что ты которую потерял так если ты потерял денежку то как бы никто тебе ее не вернет так сказать, не взял, поэтому так. вы уехали из франции поэтому я э, разочаровался после двух месяцев нахождения во Франции а -а -а, все-таки два месяца да да и я короче э, уехал, от, уехал оттуда уехал э, оттуда надо заехать в Киев, восстановить паспорт, восстановить паспорт. А вы из Киева? Нет, я не из Киева, но прописан я в Одессе, как бы сказать, живу, где придется. Понятно. Свободный человек, Саша с Одессы. Да, да. Живет, где попадется. Где попадется. И у него огромный багаж, да? Ну что багаж? Рюкзак и сумка, не? Рюкзак сумка. В рюкзаке у меня куртка. Одежда. В зиме вы поехали, зимой это не. Нет. Отцовская куртка у меня. Отцовские спортивные, которые уже лет 15. Куртка тоже лет 15. У меня просто... Все ваше имущество. Сентиментальный такой, да. Шлепанцы, кроссовки чупики, которые я связал, так сказать, в принципе, что еще? А, ну, я чайник купил э, на ваучере для обеда, э, который выдавали во Франции, в, в городе Истер. И Едете э, 2-3 тысячи километров с чайником. С чайником домой, потому что он, ну как, на память так сказать, да? я, я синтепутальный. Трофей! Да, трофей французский. Но дело в том, что французы. А, Женная чайник made in China. сделанный из Китая. Yeah. <laughs> made или yeah, <laughs> <laughs> да, да, да. Но дело в том, что есть нюансы в том, что э, как бы, э, во Франции все лечится. Вы видите у меня никакой части зубов, yeah. так сказать. Э, ну э, не э, любите чистить зубы. Или нет, кушать нет, сладкое. Нет, просто кости челюсти просто испарились не, Ой, некуда проблема да да, да. и это но ну, это во франции это все лечится за два месяца не успели протест поставить или нет за два месяца я не успел оформить то есть не получилось у меня оформить статус временного убежища а, потому что из-за просроченного паспорта из-просроченного за просроченного паспорта согласно директиве директиве Совета Европы о временном убежище никто не имеет права продлевать ну, препятствия строить украинцам для получения временного убежища. Но во Франции, я так понял, эта директива действует, но не со всеми. Есть еще руководство к исполнению директивы. Тоже составлена Советом Европы. Это сборник советов, которые позволяют в большом, в большом интервале ну, делать, как ты хочешь. Как хочет префект, как хочет это. Хочет, то есть там нет никаких особых там, запретов, э, четких э, постановлений там для того, чтобы э, вот если так, то надо делать так. так то есть на все все зависит от настроения префекта по отношению к вам. Э -э, и префект Марселя. Э, Миш, сейчас я скажу вам, как его зовут. Да не важно, да, мы не можем важно. найти в интернете. Да, да. да вот, префект Марселя. А -а -а, и э -э, он. Э что в Марселе у нас э, и в Ницце, так, там хорошо. Но Тама э, есть одна проблема. С женщинами вы там э, приставать не можете. Вы не можете это сам. Вы можете ее пригласить сразу же на обед. Дорого, а там все дорого либо пригласить на свидание. То есть все, вот это единственное. Если вы просто скажете «доброе утро», вы прекрасно выглядите, вам сразу сексуальное домогательство оформят. То есть э... доказательств никаких не нужно, чтобы там что-то... Просто человек подумает, что вы подумали, и на этом все строится. А откуда вы это знаете? Вам сказали? Отк или... Нет, это у меня личный опыт вот меня я приехал в Ницу и меня 17 апреля я приехал в Ницу 19 числа меня отправили на корабль корабль корабль это э, паром который принимает беженцев а, и жили на пароме а, на море да Ну как а. жили Что одни, одни сутки это там... помню ну, в общем при входе я попросил э, по-французски чтобы социальный работник девушка поднялась ко мне в каюту которая там есть для того чтобы ну, объяснила мне правила потому что когда я при входе я спросил есть ли то правила, никто мне ничего не ответил правило не такой. А -а -а. Ну и просто я попросил ее подняться ко мне в каюту. Это приди ко мне в каюту. Mm -hmm. Ну там все что-то засмеялись, ну я не знаю, что. Э -э, на следующий день мне сказали, что если вы себя будете так да, вести я, да, дальше, то мы вызовем полицию. А -э, так как я человек справедливый, я говорю, и закон я знаю, то я говорю, э -э, хорошо, вызывайте полицию, давайте. Ну, выясним, разобраться, разобраться да. в чьи, что я сделал не так. В итоге они вызывают этого капитана, что-то ему там орут э, наши переводчицы, которые себя там неправильно ведут, что я, я якобы вот, пригласил француженку трахаться, так сказать, намеками, так сказать. Это на их не же самое. А мои э, слова на то, что... А если вот э, девушка приглашает сантехника, например, там, или психолога, там, или полицейского там, одного, э, то это что, сразу предложение трахаться? Или это все-таки э, есть интервал какой-то? То есть э, на это они э, как, не отвечают, а просто тулят свое, так сказать, туля, проталкивают э, в то, что они верят. И все, и компетент, компетент не говорит, покиньте, покиньте наши, «Покиньте наши да, и, конечно, забрал этот бланк, который доказывает, что я там. Дальше меня отправили в приют бездомных, Но мне повезло, я попал на Рамадан, две недели я ел по полкового мяса там было хорошо, хотя комната была не очень, там плитка, умывальник, э, три кровати, короче, и больше ничего. А, Марсель – это Одесса, фактически это Одесса, э, кроме кроме станции ГЗ, где живут арабы, где вещи лежат, э, как в просто без этого самого, без крыши вверх, под дождем, под снегом, там. Там все по одному евро. Это из гуманитарной помощи, которая приходит в этот арабский район 15, который является... И вы устали от такой Франции и решили вернуться домой. Да, и приехал в Ницу, приехал в с зайцем, так как это самое. Иначе никак. Просто заходите, если что, вы показываете паспорт гражданина Украины и едете дальше. Едете дальше, никто вам ничего не говорит, и, потому что как бы, все понимают, что вот эти вот ограничения, не больше двух поездок в каждой стране, это фактически ограничения нарушения прав человека. Но есть один маленький нюанс. В законе Украины, в законе России, в законе всех остальных стран всего мира нет определения термина «человек». Поэтому и в законе... Конвенция по ООН нет определения термина человека, поэтому ну, с одной стороны, нарушений прав человека нет, потому что не ясно, кто такой человек. Это самое. И э, этим пользуются э, депутаты всех стран э, и президенты там. И, короче говоря, э, поэтому они все и безнаказаны, потому что э, нет человека, а закон для человека. Ну, э, не знающие люди только страдают за это. Простые граждане. Дальше из Франции, а, в Ницце я встретил охранника, тоже араба, который с таким же отношением, как у нас, кроме того, что он является охранником, ночью он исполняет функцию социального работника, волонтера, которую он... Не хочет выполнять, но он вынужден так сказать. Из-за того, что он оран, и он прошел через все эти беды, которые здесь прошли мы, проходим, он говорит здесь с женщинами вообще даже просто доброе утро нельзя говорить. Потому что скажет доброе утро, а в сексуальном домогательстве, так сказать. То есть вот только так вот четкие есть э, нормы, что либо на свидание приглашаешь, либо это сама ужин, пообедать, позавтракать куда-нибудь. Ну, конечно, можно в банном заведении, которое само. Так. Если оформляешь, как оформляется временное убежище, то вы можете здесь открыть свой бизнес. Так, то Не есть, там, на работу, во Франции. открыть свой бизнес. А то, то есть там во Франции. Франции. Или везде в Европе. Нет, нет, во Франции. И для этого Франция выделяет 70 тысяч евро вам э, для раскрутки своего бизнеса, э, при этом вы должны знать французский на уровне B2, кажется, B1, B2, средний какой-то, да? да, средний французский, либо иметь француза, э, на вы оформите это, так сказать, это бизнес, да? Да, это бизнес, да, если вы холостой, э, вы находите девушку э, Переводчицу, которая вам понравилась. Или и, парня. Нет, ну, я не но знаю. В я... можно есть парня. <свят> но ну, если вы, да, нетрадиционной сексуальной ориентации. <свят> Кстати, об этом там говорить нельзя. Там это самое тоже, короче. Потому что это скажет оскорбление. Там, и все такое. В общем, 10. Это... А, светофоры. Что? Хотел светоф... нашел светофор светофоры. Марсели, светофоры. <свят> Когда работают, они фактически не работают. То есть они не выполняют свою функцию. Они не останавливают только э, водителей автомобилей ага. и там трамваев, автобусов. А для пешеходов они не имеют значения. Если ты идешь, то ты идешь себе спокойно, не парясь ничего. Тебе все уступят дорогу. Это замар. То есть вот это хорошо. Так. Есть и хорошее, и плохое верно. Да, есть да? хорошее, да, есть и хорошее и плохое. В приютах кормят ноутбой. No я там только набирал вес Лицов А, ну... <плесофф> то нет. То есть футболки 4 xl для меня уже маленькие. Ага. Это самое. И я понял, что надо опохудеть а возможности просто нет сказать себе что ты мне кажется гипокримия скорее всего это самое из-за этого у меня ну потребность постоянно в сладком и э, потребность постоянно в сладком и э, постоянный голод ну как голод то есть все что и все что даю я как бы себя но ну, не все что это самое где-то получается себя ограничивать, по понимаешь что э, Просто станции переработки и А, в море не купался. В Марселе в море не купался. Потому что это так же, как в в Одессе, через каждые 500 метров канализационная труба метровая выходит. И, и нет, и водочестные станции находится все в море. Боже. Поэтому в э, море э, море это не для купания. Надо лучше душ или это сама бассейн там какой Ну, вот это Так, э, что еще? то, что хотел бы э, рассказать. Наверное, и, в другой и... раз расскажете про Румынию, про ваши приключения а. в Румынии. Подождите, подождите, ага. подождите. Я еще не закончил. А, покупал, давайте. Я думал, начался, закончили да, миссии в и... закончил. Марсели и все. Еще, еще, еще одежда. Одежда там дорогая. Mm. Одежда дорогая, поэтому я советую скупаться в, в оптовых. Там, где оптом все продается, то есть ему там бывает и в розницу, но вы покупаете все чуть в, в 5 раз дешевле. Э, то есть, например, футболка, я нашел 4XAL э, в, Исли, в городе, она стоит 12-15 евро, я нашел за 4 евро на окраине города, на оптовой базе. Э, ну, то не оптовая база, просто магазин открыли на окраине города, туда ездят... Э, маршрут 6-7 пролив э, не залезну с автором. так э, что еще а, проезд проезд внутри э, округа марселя мисы э, таких вот проездных моментов садим доказательство что я был в аффи Сказать, а это доказательство, что вы были в, в, во Франции. Это был Мис. Вот такие билеты, э, поездные внутри округа, э, тикеты, которые разрешают ездить, э, ну, в смысле, если вы оформите статус временного убежища или вы э, оформите международную защиту. Нет, международной защиты не получится, потому что работать, надо именно работать Ну короче, с этими билетами можно по округу работать э, как курьер Как курьер спокойно, вообще не, не перегружаясь на это сомненько в принципе как э, Потому что бесплатный проезд э, У меня батарейка скоро закончится, так что давайте из, из, из Франции, э, поехал я в Италию в Италии люди более эмоциональные, люди более теплые, не такие роботы, как во Франции Но я в Италии не задержался и поехал а, как можно быстрее в Вену В Вене а, люди, ну как везде, есть и плохие, и хорошие так. То есть везде все это самое, то есть я был проездом Вот приехал в Румынию, в Румынии здесь приночевал, в Румынии Женщина даже дала мне 50 лет, потому что как, Ну не знаю почему, но, но здесь более теплые люди. Более теплые. Даже вот даже оператор помог мне с билетом. будет. Ну, Дай Бог ему удачи, чтобы ему было все успешно. Дай же. Бог э, атеисту. Пусть Бог атеизма даст ему ну, удачи и сейчас И сейчас я еду дальше. Продолжаем приключения. Продолжаем приключения. встретимся еще раз и расскажут, что было дальше. Да, конечно. Потому что это лучше, чем оформлять, делать свой блог и все вот это вот это так муторно короче говоря лучше приеду расскажу все хорошо держимся да. спасибо да.